Бразилия присоединилась к акциям в поддержку медработников в борьбе с коронавирусом по всему миру, сообщает Е.Л. Конфиденциал. Так, в Рио-де-Жанейро на статую Христа Искупителя спроецировали медицинский халат. Акцию приурочили к празднованию Католической Пасхи. Архиепископ Рио-де-Жанейро Арани Темпеста отслужил праздничную мессу у основания статуи, за которой и последовало световое шоу. Помимо медицинского халата, на монумент были спроецированы флаги ряда стран, наиболее пострадавших от COVID-19, слово «спасибо» на разных языках, изображение медицинских работников и фраза «оставайтесь дома» на португальском. ЕЛ Конфиденциал напоминает, что именно Бразилия больше других стран Латинской Америки пострадала от коронавируса. По последним данным, в ней зафиксировано более 22 тысяч случаев заражения вирус унес жизни более 1230 человек тем не менее президент бразилии жаир болсонару продолжает принижать угрозу распространения вируса так глава государства отказался вводить в стране карантин назвав коронавирус небольшим гриппом при этом губернаторы некоторых штатов самостоятельно ввели ограничительные меры оставляйте свои комментарии подписывайтесь на канал спасибо за просмотр